Мне бы взять тебя на ручки, покружить, зацеловать. Только взрослой стала внучка, нашу кроху не узнать. В день рождения твой сегодня много хочется сказать. В жизнь с любовью пусть Господней льются свет и благодать. Никогда не подай духом, не робей, не унывай. Не бери на веру слухи, только сердцу доверяй. Суета пусть дни не застит, чтобы им не потускнеть, Чтоб смогла ты лучик счастья в миге каждом рассмотреть. Ярких, радостных эмоций, самых преданных друзей, И пускай сияет солнце, внученька, в душе твоей. «С днем рождения!»